Здравствуй, ходи, садись, дверь, закрывай не стой чай, будет непростой, передай по кругу другу чай, будет из травы. Собранный в тех краях, где девочки без проблем в юбочках до колен играют на грядках. В прятки чай будет из семян, собранных с перья птиц, летящих чужих границ сквозь сахарных. Шло встречай, чай, чай, выручай, волшебство пришло, встречай, чай будет на закат, чай будет на восход, и время пойдет назад, а хочешь вперед пойдет, чай это ты. С корицей и перцем Сердце Кружится, вертится Чинга на донышке Горячие руки Горячие зернышки Душистые лица Волшебные зернышки В сказку поверится Всем, кто попробовал Чай, чай, выручай Волшебство пришло Встречай, чай Чай, выручай, волшебство пришло встречай Иван чай, Иван да Марья Давай заварим, давай заварим, доставай с кармашка, лесную ромашку, дикий цветочек, всем по глоточку хватит. Чи-чи, чай, чай, чай хватит, чи, чай. чай, чай. Встречай чай, чай, Беру чай Выручай волшебство Пришло встречать И заваривай чай, ой, чай